Добрый день, уважаемые участники. Меня слышно, видно? Тогда давайте начнем. Если кто-то будет не видеть или не слышать, сразу пишите в чат, и мы скорректируем наши технические проблемы. Значит, Светлана уже сказала о том, чему был посвящен проект. Это несколько моих первых слайдов. Как Светлана уже сказала, задача была. Конечная, наверное, цель все-таки это действительно развить механизмы взаимодействия между госорганами и НКО. И для этого мы решили посмотреть также на международный опыт финансирования проектов неправительственных организаций. В принципе, вы знаете, что с момента обретения независимости.. В Казахстан пришли международные доноры. Надеюсь, что многие из вас были получателями финансирования международных доноров. Это были проекты ЮСАИДа очень большие по поддержке гражданского общества, контрактеров ЮСАИДа, как то, например, Counterpart International, который проводил огромную Центральноазиатскую программу по повышению потенциала организаций гражданского общества. Это были проекты интерньюз, которые были нацелены на развитие независимых средств массовой информации, и большие проекты ООН, которые Всемирного банка, которые были направлены на реформы, скажем, сектора налогообложения, банковского сектора и так далее, и так далее. То есть посмотреть на этот опыт, посмотреть на то, какие приоритеты международные доноры финансируют сейчас – как они определяют эти приоритеты? Мы сочли, что это будет важно в рамках данного исследования и полезно для определения будущих направлений и характера финансирования со стороны государственных органов. Мы посмотрели, поскольку у нас были определенные ограничения по времени, мы посмотрели на наиболее крупные проекты международных доноров, и мы посмотрели именно на открытые источники, то есть на ту информацию, которая сейчас есть на веб-сайтах этих организаций. То есть анализ проводился методом кабинетного исследования. Экспертные опросы для некоторых... Доноров они проводились, но для международных доноров нет, это ограничения времени. Поэтому мы посмотрели на то, насколько открыты эти сведения, насколько полны эти сведения, которые есть по их финансированию и насколько... Там есть не только текущие конкурсы и направления, о чем я скажу позже, да, но и есть ли там анализ финансирования, которое уже было выделено, анализ эффективности этого финансирования, некая оценка тех проектов и программ, которые международными донорами проводились на территории Республики Казахстан. Вот, собственно, результаты этих исследований я сейчас хочу вам представить. Мы делали первую презентацию в рамках круглого стола 8 ноября в Алматы. И вот, как Светлана упоминала, у нас будет 4 вебинара по результатам данного исследования. После меня выступит вот в 6 часов мой коллега Константин Ковтунец, он расскажет о частных фондах и о локализованных международных организациях, таких как фонд СОРОС, Казахстан, фонд Евразии и так далее. Вот. А завтра выступит наш коллега Сергей Герольдович Худяков, который расскажет об оценке вообще, как это делать с точки зрения и международного, и местного опыта. Так что добро пожаловать на вебинары моих коллег. Итак, Значит, международные а, доноры мы условно поделили на четыре группы. Группа первая ⁇ это а, поддержка со стороны правительств разных стран. То есть это двусторонние организации, например, тоже агентство США по международному развитию, это немецкое агентство, это посольство стран, да, то есть те доноры, которые работают по двусторонним соглашениям с Казахстаном и, в принципе, Наиболее крупными для вас, это не секрет, наверное, являются представительства и организации стран США, Германии, Великобритании. Неплохо у нас представлены Скандинавы, Япония. Чуть позже я дам вам основные такие по цифрам выкладки, чтобы вы смогли представить, какая помощь оказывается этими странами. Вторая группа – это так называемые многосторонние доноры, то есть это международные организации, международные правительственные организации, финансовые институты, такие как Организация Объединенных Наций, ее агентства и партнеры, это Всемирный банк, а также Европейская комиссия, Европейский банк реконструкции и развития и так далее. То есть это доноры, в состав которых входит не одна страна, а несколько стран, и это важно с точки зрения причин и направлений оказания их международной помощи, о чем я скажу чуть позже. Значит, третья группа – это международные неправительственные организации, частные фонды, локализовавшиеся или имеющие представительство здесь на территории Казахстана. И четвертая группа – это иностранные компании. Они оказывают большую помощь, особенно, например, в регионах, где происходит добыча полезных ископаемых. У многих иностранных компаний практически у всех есть программы корпоративной социальной ответственности. Поэтому это тоже очень важный сейчас источник. И вот об этих двух группах, о третьей и четвертой, как я уже говорила, вам расскажет в 6 часов мой коллега Константин Ковтунец. Я же сейчас остановлюсь на первых двух группах, это правительственные международные организации и правительственные двусторонние структуры и программы помощи. Итак, на настоящий момент в Казахстане действуют 53 международные организации, 30 иностранных государственных организаций и 77 зарубежных неправительственных организаций и фондов. То есть, хотя речь идет о том, что международное финансирование сокращается, да, и для вас не секрет, что объем помощи, конечно, снижается, тем не менее у нас до сих пор достаточно большое количество организаций работает на территории РК. И поскольку задача нашего исследования было посмотреть на последние три года, то есть вот 14, 15, 16 год, значит информацию об объемах финансирования мы смогли найти на сайте... ОСЕДИ – это Организация по экономической безопасности и сотрудничеству, которая занимается ну, как бы отслеживанием и публикацией информации об объеме официальной помощи. Значит, сразу скажу, что здесь представлены данные о всей внешней помощи Республики Казахстан. То есть это не только гранты, это также займы, это также кредиты, и получателем в данных суммах являются, конечно, не только неправительственные организации, это общий объем официальной помощи, в том числе, которая получает наше правительство. То есть вот это сведения, которые мы смогли найти. И, как вы видите, суммы достаточно внушительные. В 2014 году общая помощь составила 97 миллионов долларов, в 2015 – 131 миллион долларов. И вот обратите внимание, есть общая помощь, она включает в себя и распределенную, то есть то, что уже было распределено по получателям, по реципиентам, и запланированную. То есть вот за 2014 год практически вся сумма распределена, 92 миллиона, по 2015 году из 131 миллиона 82 миллиона 590 тысяч. То есть ряд проектов, получается, еще находятся в стадии реализации. А, наиболее крупными донорами а, являются Соединенные Штаты Америки. В среднем а, вот за эти годы в год а, получается примерно по 25 миллионов долларов распределяется а, а, на Казахстан, США. И а, в основном это делается через ЮСАИД, через Агентство США по международному развитию и через посольство США. Большим донором также является Германия, это 13,5 миллионов долларов в среднем в год. Скажем, на третьем месте это институты Европейского Союза и Великобритания, примерно по 5 миллионов. И... Это вот то, что касается двусторонней помощи, да, Япония и Польша и Объединенные Арабские Эмираты. Вот для меня лично, например, Польша и ОАЭ, которые в среднем по миллиону выделяют, ну, определенным сюрпризом явились. И что касается многосторонних институтов, это глобальный экологический фонд, порядка 10 миллионов в год, глобальный фонд 5 миллионов, ООН. 3,5 миллиона, и ОБСЕ порядка 2 миллионов в год они выделяют на Казахстан. Значит, в среднем, точнее не в среднем, а в общем, на что направлена поддержка всех вот этих стран и институтов. Это развитие в интересах всех слоев населения, такие достаточно широкие направления, то есть, как я уже говорила, это общие суммы, которые включают в себя разных реципиентов и которые включают в себя разные формы, и, соответственно, и направления поддержки, они такие глобальные, масштабные, достаточно широкие. Это демократическое управление права человека и свобода слова, куда чаще всего подпадает все-таки поддержка организации гражданского общества, это защита окружающей среды, изменение климата и сохранение биоразнообразия. Это, конечно, сейчас большой вопрос и на международной арене, и, собственно говоря, для Центральной Азии, для Казахстана, в частности. Поэтому это такое важное направление поддержки международных доноров. Четвертое направление это экономический рост и торговля, занятость, развитие малого-среднего бизнеса. Также региональная безопасность. Чуть позже я скажу пару слов об этом, что многие доноры международные сейчас поддерживают именно региональные проекты, то есть на несколько стран Центральной Азии, именно в целях поддержания региональной безопасности и сотрудничества. То есть регион имеется в виду в данном случае Центральная Азия. Это здравоохранение, это гендерное равенство и защита прав меньшинств. Это дети и молодежь, в частности, городская и сельская молодежь. Это местное самоуправление, это социальные услуги, а также международные доноры поддерживают различные исследования социальных политических вопросов. То есть вот такие основные направления, поддержку которым оказывают международные Доноры. Значит, я хотела бы остановиться буквально в двух словах на мотивации, то есть почему международные доноры оказывают собственно, поддержку Казахстану и как они в принципе оценивают эффективность такой поддержки. То есть вот в рамках этого исследования мы задались данным вопросом. А Под эффективностью, вот согласно терминологии Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, понимается мера того, насколько экономно ресурсы были превращены в результаты. Под ресурсами они понимают свое время, экспертизу, средства, поэтому важно понять, что для каждой страны является ожидаемым результатом. В последнее время оценки подвергается содействие международному развитию страны донора в целом. Поэтому вот мы попытались посмотреть, что для стран и что для международных организаций будет являться ожидаемым результатом. То есть что для них будет важно для того, чтобы они начали оказывать поддержку. В целом, говоря о мотивах оказания помощи, в литературе используются два подхода. Это так называемый идеалистический, выполнение некоего морального долга, желание решить общие проблемы, борьба с бедностью и так далее. И вот здесь больше такой подход все-таки используют многосторонние агентства. И так называемый реалистический подход, то есть когда страны предоставляют помощь в силу каких-то стратегических, политических, идеологических, религиозных, экономических, колониальных, исторических и культурных причин. Вот я не поленилась здесь это все перечислить, потому что действительно за каждым из этих слов стоит реальные мотивы, по которым страна конкретно оказывает поддержку. Ну вот, приведу вам два примера. Например, из, из интересы безопасности и будущих выгодных торговых взаимоотношений превалируют мотивации таких стран-доноров, как Япония, США и Германия. Например, на каждый доллар немецкой помощи развивающимся странам Германию возвращается от доллара до полутора в виде стоимости экспорта. То есть страны все-таки оказывают двустороннюю помощь, да, они придерживаются и стараются достичь своих собственных интересов. И мы, конечно когда, например, подаем заявку, пишем проект, это должны учитывать. Интересный момент, например, колониальная прошлое стран, да? то есть это страны, которые в прошлом владели колониями, и они, в частности, это Великобритания, Франция, также, например, Нидерланды, вот они оказывают активную помощь своим бывшим колониям. И вот эксперты лишь в помощи скандинавских стран усмотрели такие мотивы вот, и подход больше идеалистический. То есть вот из двусторонних э, доноров скандинавские страны больше мотивированы вот таким идеалистическим подходом. Ну и должна сказать, что э, исследование говорит, что всего 36% э, помощи обуславливается нуждами стран-получателей. То есть э, мы в своем исследовании... Впоследствии даем рекомендацию, что, конечно, помощь стране должна основан, быть основана на реальных потребностях самой страны-получателя. Да? А, но вот международный опыт говорит, что лишь 36% основывается на вот нуждах страны-получателя. То есть это такой интересный достаточно момент, и мы, конечно, этот опыт и эти результаты должны учитывать. Значит, Как я уже сказала, мы смотрели на открытые источники и вот получилось, что казахстанские сайты международных доноров, конечно, они в целом содержат информацию по направлениям поддержки, они содержат информацию по суммам финансирования проектов, однако же не всегда данная информация соответствует текущему моменту скажем, не всегда актуальная информация есть в наличии. Как я уже упоминала, что есть проекты, которые рассчитаны на несколько лет, да? и на сайтах международных доноров мы не всегда можем найти разбивку по годам, то есть финансирование идет неравномерно, и общую сумму разделить, скажем, на три года, это не будет корректным, да, поэтому вот Поскольку у нас в рамках исследования была задача посмотреть на объемы финансирования по годам, вот, к сожалению, это не всегда возможно, эту информацию почерпнуть из казахстанских сайтов. Значит, дальше, поскольку, опять же, задача у нас была э, проанализировать да, результаты международной помощи, э, к сожалению, аналитики по проектам помощи в Республике Казахстан мы практически не нашли на казахстанских сайтах доноров, нет там разбивки, например, когда получателем являются государственные органы, когда получателем являются организации гражданского общества. И информация о проведенных оценках также нет на международных сайтах. То есть мы попытались с разных сторон посмотреть и на глобальные сайты зайти, да, вот в частности, USAID. Например, если там задать поиск да, по оценке помощи Казахстану, то документов за 2013-2017 годы не обнаружено аналитически. Да? Единственный, который есть отчет там по программе как раз усиления гражданского общества, он датирован 2011-2014 годом. То есть в качестве источника информации, вот, что касается аналитики и оценки, Казахстанские сайты доноров не очень информативны, скажем так, но, как я уже говорила, в целом информация есть по направлениям поддержки и по общим суммам. Дальше. В целом вы можете посмотреть, скажем, на уже упоминавшийся мной источник, это ОЕСД, да, ОСР. Они ведут статистику, у них есть комитет содействия развитию. И они там ведут статистику вообще по всей международной помощи. Эта информация есть у нас в тексте отчета. Содержится там таблица полностью с разбивкой по каждой стране, по каждому международному донору, который оказывал в течение вот этих 14-16 годов помощь Казахстану. То есть там вы сможете найти разбивку по суммам. Но эти суммы, они носят агрегированный характер, да? то есть... Мы можем оценить вклад каждого донора, можем посмотреть по секторам, например, да, но если мы кликнем на поддержку по секторам, то там мы не можем посмотреть тогда по странам, то есть вот. Видимо, сайт еще, в принципе, я читала, что он тоже еще находится в стадии доработки, возможно, в будущем эта информация будет, но вот сейчас выделить, сколько именно средств пошло на поддержку гражданского общества Республики Казахстан, из этого сайта мы не смогли. Но, тем не менее, это полезный такой источник, вы можете им пользоваться и смотреть, там, какие объемы международной помощи идут в нашу страну. А следующий... Источник, который мы использовали, и я думаю, что тоже он будет вам полезен, если вы интересуетесь международным финансированием, это сайт Foreign Assistance. Да, то есть ну, международное финансирование, международная помощь его можно перевести. Он касается помощи именно американских организаций. Да, то есть все американские организации, которые поддерживают какие-либо проекты в Республике Казахстан, вы можете найти на этом сайте. Там можно посмотреть на такое направление, как поддержка демократии, прав человека и управления, да? а, Однако, опять-таки, это сводные данные, то есть мы там можем посмотреть на общие суммы, которые идут на это направление, они порядка полутора миллионов, да, в среднем в год, вот так вот, если прикинуть. Но, опять-таки, не секрет, что а, обычно эта сумма, если мы смотрим на агрегированную сумму, да, то она ведь включает в себя и расходы по обслуживанию грантовых программ, то есть административные расходы. И опыт говорит о том, что частенько эти расходы составляют ну, до 70% общей суммы. То есть выделить из этой суммы, сколько конкретно пошло бенефициарам, опять-таки пока не представляется возможность. То есть данные агрегированы. Следующее. Вообще, конечно... Для нас, как для исследователей, было даже удивительно. То есть мы привыкли думать так, да, что международная помощь, что эти данные, они достаточно открытые, прозрачные. А тем не менее, такой тренд, он появился не так давно. Вот в 2008 году была запущена инициатива прозрачности международной помощи. И э, тоже это для вас активный э, такой будет источник, я надеюсь, да. А, есть определенный стандарт, уже 594 организации, то есть там по организациям, да, организации присоединяются к этой инициативе и начинают публиковать свои данные о том, какую помощь какой стране они оказали, да? Значит, 40 стран установили систему управления информацией о помощи, там тоже много что находится в стадии разработки. Тем не менее, вот в списке этих 594 организаций, если мы знаем уже, какие работают на территории РК, мы можем кликнуть на эти организации и посмотреть, какие данные относятся к Республике Казахстан. А, значит, Также там можно найти на этом сайте рейтинг, то есть рейтинг прозрачности донорских агентств. Называется он «Публикуешь, что финансируешь». И э, то есть, э, этот рейтинг замеряет приверженность организации э, прозрачности и подотчетности. Вот в 2016 году лидировал э, в этом рейтинге программа развития ООН. Э, то есть э, постепенно... Организации, которые финансируют проекты в других странах, они начинают раскрывать данные о своей помощи. И вот все больше и больше информации будет на вот этом сайте, я так надеюсь, да? То есть я посмотрела годовые отчеты, но ну вот в 2016 году, там, например, в годовом отчете за 2016 год информации по Казахстану не было, да, то есть, чтобы, опять же, какая-то аналитика. Но, по крайней мере, постепенно эта инициатива развивается, и я думаю, что больше и больше информации будет на этом сайте. То есть, почему я назвала слайд вообще прозрачность и доступность данных это тренд. А, да, вы сами знаете, да, это и программа открытого бюджета, это и инициатива прозрачности добывающих отраслей, и вот инициатива прозрачности международной помощи, то есть общий международный тренд, что все больше и больше данных должны быть в открытом доступе. Поэтому, когда мы ищем эту информацию в Казахстане, мы можем ссылаться на этот международный тренд. Когда мы, опять же, рекомендуем, например, нашим госорганам раскрывать такие данные, опять же, это международный тренд. То есть, если мы хотим идти в ногу со временем, мы должны вот эти вот а, а, источники и вот эти тенденции учитывать. Так. Значит, теперь давайте посмотрим на основные... А, Доноры и их основных получателей, я вот выделила здесь м, глобальный фонд, программу развития ООН, ОБСЕ, Всемирный банк, JZ, немецкое агентство, и джайка это японское агентство. То есть э, партнер основной для них, да, для их финансовой помощи, это правительство и а, различные государственные органы или госучреждения Республики Казахстан. Я остановлюсь, приведу вам пару примеров, ну, например, программа развития ООН, да, то есть, эта вся информация, опять же, есть у нас в отчете, вы сможете посмотреть. Ну, вот, например, программа развития ООН реализовывала большой проект «Устойчивый транспорт города Алматы». Партнером в рамках этого проекта был ЭКИМАТ города Алматы. Да? А Сопартнером был ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития. То есть, когда мы говорим о проектах и суммах поддержки про ООН, это глобальные большие проекты, это большие очень суммы поддержки. Да? То есть, ну вот, например, устойчивый транспорт города Алматы, порядка... 95, наверное, миллионов долларов, вот так вот, да, общая сумма проекта получается. А, а наш, какой еще можно привести пример? Например, внедрение института медиации в Казахстане они поддерживали. А, там не очень большая была сумма, 400 тысяч, а, ну вот на фоне тех миллионов, которые я упоминала. Улучшение механизмов защиты прав человека в Республике Казахстан. Опять же, здесь партнерами были и правительство Казахстана. Ну вот из последних проектов, сейчас, секундочку, вот, например, 12-16 годы, это планирование сохранения биологического разнообразия для поддержания реализации стратегического плана в Республике Казахстан. Да? То, что касается именно биоразнообразия, и здесь... И Глобальный экологический фонд явился со партнером, и ПРООН, и правительство Республики Казахстан. То есть вот у ПРООН вот такие большие крупные проекты, которые, основным партнером которого является правительство. Теперь, ну, Всемирный банк, он выделяет займы. совместно с правительством финансируем. немецких национальных меньшинств, большая программа у них тоже центральная азиатская по окружающей среде изменениям климата, и по экономическому развитию и занятости. Вот, То есть у них вот такие тоже глобальные региональные проекты. Чуть позже я скажу вам о USID, у них тоже региональные проекты, что отражено в их стратегии. Так, сейчас говорят, что я зависла. Слышно меня, коллеги? пишут, зависает. А, нет, вот пошло. Отлично. А, значит, так, обысье. А, давайте еще я приведу вам пример, может быть, по глобальному фонду. Значит, вот Джайка, например, да, а, у них больше нацелены проекты на, на выдачу безвозмездных кредитов, техническую помощь. А... И это в основном связано с поддержкой малого и среднего бизнеса. Да? Это вот то, что касается Джайки. Например, на базе Назарбаевского университета они создают Центр технологии промышленной автоматизации. Да? Они также оказывают поддержку правительству Казахстана в создании агентства по содействию международному развитию Казей. То есть вот тут Джайки, видите, свое направление, больше связанное с малым и средним бизнесом. Что касается... Вот еще я остановлюсь на э, представительстве, так, Евросоюза. Сейчас, секундочку. Хотела я вам еще привести пример по ОБСЕ. И чуть позже на представительстве Евросоюза еще остановиться. Так. Ну, по ПРООН я вам привела примеры, то есть основные их три направления это развитие в интересах всех своев населения, демократическое управление и окружающая среда и энергетика. Подвисаю, да? Так, все. Коллеги, давай. Да. Так, давайте попробуем без видео. Может быть, так не будет виснуть. Нормально, коллеги, слышно меня? Видно, но слышно. Ну, пишут, пошло, но это было... Да, пишут нормально. Угу. Ну, отлично. Значит,.. Следующее, вот уже то, что может быть ближе да, к нам и то, что мы можем использовать, это программы малых грантов посольств. Да? То есть то, что для нас, для НПО, может явиться полезным таким сейчас источником финансирования. Значит, ну вот смотрите, посольство США, например. 3 апреля 2017 года они завершили конкурс, они поддержали 8 тем, да, то есть у них, в принципе, более-менее ежегодно осуществляется программа «Малых грантов». До 2015 года она называлась «Программа малых грантов по развитию демократии», да, то есть там много выделялось именно на построение демократических институтов, независимых СМИ, гражданское образование и так далее. Да. Вот. Ну и вот в 2017 году 8 тем, как я говорила, они поддержали. Это в частности «Продвижение свободного доступа к информации», это содействие культурному разнообразию и терпимости. Это содействие развитию гражданского общества и созданию гражданских объединений. Это развитие медиасферы, верховенства закона и развитие сотрудничества между правительством и гражданским обществом повышение уровня общественного и гражданского образования, защита прав человека и проблема окружающей среды, энергии и будущего. То есть вот такие 8 направлений они поддержали в 2017 году. Максимальная сумма гранта была 30 тысяч долларов. То есть найти информацию, какие конкретно проекты, сколько вот было поддержано в 2017 году на сайте, мы этого не нашли. Но я думаю, что это хороший пример, отслеживать, скажем так, да, информацию, которая размещается на сайте посольства США, где-то, наверное, можно будет после Нового года начинать смотреть и отследить, какой, какие направления они будут поддерживать в 2018 году. То есть сумма поддержки вот по программе малых грантов она увеличилась, то есть в среднем в 2015 году, например, она была 10 а тысяч, вот сейчас была 30 тысяч, да. то есть, ну, шанс работать с посольством США, он есть. Дальше. Второй такой неплохой источник для нас, как для НПО, это а, посольство Великобритании. У них это называется программа двусторонних а, проектов. Да? И, а, в принципе, вот у них тоже в 2015-2016 году да, а, суммы варьировались от 10 до 80 тысяч. И у них поддерживались проекты по четырем направлениям. Это демократические ценности и верховенство закона. Это права человека для стабильного мира. Это усиление международной системы, основанной на правилах. И улучшение доступа к кризисным центрам. То есть вот у них, с одной стороны, такое достаточно, ну скажем, специфическое направление да, по кризисным центрам. И три, я бы сказала, довольно-таки широких. То есть туда можно было достаточно много проектов под эти три направления подать, да, то есть международная система на правилах, права человека, демократические ценности. Вот, и, как я уже говорила, сумма гранта были от 5 до 30 тысяч фунтов стерлингов. То есть опять-таки посольство Великобрит... Великобритании нужно смотреть и отслеживать, да, когда они объявят очередной грантовый конкурс. Что касается посольства Германии, вот у меня здесь в слайде стоит вопросик. У них тоже на сайте указано, что они осуществляют поддержку неправительственных организаций через так называемые малые проекты. Однако вот как-то на сайте направления поддержки суммы я не смогла найти. А, тем не менее, вот есть информация, что... В прошлом году посольство Германии в Астане заключило договоры о сотрудничестве с целью проведения малых проектов с двумя партнерами. Это общественное объединение инвалидов по зрению из Тимиртау и общественное объединение Надежды Искустаная. Да? То есть ну, у них небольшая такая поддержка НПО, но идет. И а, программа грантов правительства Японии вот там поддержка осуществляется до 10 миллионов иен, это порядка 80 тысяч долларов США, эквивалент, да? а, но ну, у них все-таки они поддерживают и местные органы власти, и медицинские учреждения, у них большая программа вот, по здравоохранению, по образовательным учреждениям, и вместе с тем оказывают помощь и общественным организациям, общественным фондам. Значит, в частности, вот удалось найти информацию, что в 2014-2016 году они выделили деньги на ремонт дома Милосердия, да, но это Тимертавский филиал, филиал Красного полумесяца, и на строительство приюта для женщин, пострадавших от насилия в селе Янбек, да. Это общественный фонд, кризисный центр Интезар. То есть у них оба гранта вот эти 80-90 тысяч были, но они, видите, связаны с ремонтом, строительством, то есть такие достаточно специфические. А вот Жанна пишет, жаль, что нет ссылок под каждым посольством, потому что найти у них сложно, кроме Японии. Ну, в отчете у нас есть все ссылки. Давайте мы в принципе презентацию ссылки добавим, не проблема, по посольствам. И вот по подаре пишут, тоже был опыт Японии. Ну, вот вы знаете, на сайте пока этой информации у них не было, а как бы вот было бы интересно тоже получить эти, эту информацию, какой опыт был в Павлодаре. Так, ну и, значит, сейчас, секундочку, такое ощущение, что я... Да, и многосторонние доноры, еще на чем я хотела остановиться, да, и на чем, на что, может быть, нам стоит обратить внимание в плане поиска финансирования. Ну, значит, что касается Юсаида, нашего большого и такого многолетнего донора, значит, Юсаид на своем сайте разместил стратегию по Центральной Азии на 13-19 годы. Юсаид, надо сказать, тоже сейчас нацеливается на региональные проекты, да, то есть на регион Центральной Азии. И это как раз поскольку это двусторонний донор, он, конечно, учитывает и геополитические интересы США в регионе. Значит, на что нацелена стратегия регионального сотрудничества? Это, значит, несколько, она учитывает несколько основных президентских инициатив, например, продовольствие во имя будущего, глобальные изменения климата. Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом, глобальное здравоохранение и, значит, проект правительства США "Новый шелковый путь" вот периодически этот проект использует. То есть они четко декларируют те направления, которые интересны конкретно правительству Соединенных Штатов и как они могут быть реализованы здесь, в нашем регионе. Да? А у Юсаида, как я уже говорила, достаточно большие финансовые потоки идут. И все-таки вот защита окружающей среды и поддержка правительства гражданского общества это достаточно такое активное направление, которое поддерживает Юсаид. Да? Кроме а, предотвращения изменений климата, также а, это глобальное здравоохранение, а, это профилактика ВИЧ-спид, туберкулез и так далее. И это а, демократия, права человека, как раз-таки поддержка НКО сюда входит. Это экономический рост и торговля, вот тот шелковый, новый шелковый путь, который я упоминала, и а, вхождение в ВТО. По, а, Значит, законодательство для малого и среднего бизнеса, возобновляемая энергетика – это вот то, что интересует ЮСАИД здесь в регионе. Ну и вот уже изменение климата и охрана окружающей среды, которые я упоминала. Ну, ой, извините, перескочила сейчас. ЮСАИД, он работает, конечно, с крупными партнерами. Я вот знаю, сейчас реализуется региональный проект Ассоциации развития гражданского общества «Арго» который на страны Центральной Азии на Азербайджан рассчитан. Как раз на, на партнерство для инноваций называется проект, можете посмотреть тоже на их сайте. На 4 года как раз нацелены региональные инициативы организа неправительственных организаций. Да, то есть вот было бы интересно, в принципе, есть партнеры во всех странах, и можно было бы получить в частности субгранты, а у Арго, да, ну вот там вот этот региональный компонент, он достаточно сильно представлен, да, то есть если есть региональные инициативы, то, как говорится, добро пожаловать. Вот, и, так, извините, перескакивать, секундочку. Да, и я бы хотела остановиться на проектах представительства Евросоюза в Казахстане. Значит, во-первых, интересным является тот факт, что у Евросоюза есть дорожная карта по вовлечению гражданского общества в Республике Казахстан на 2014-2017 годы, да. Значит, что в этой дорожной карте говорится, да, Указаны основные направления сотрудничества Евросоюза с гражданским обществом и индикаторы эффективности. И что они хотят, на что они нацеливаются? На усиление организации гражданского общества по продвижению прозрачного управления, подотчетности и независимых судов. Значит, на что еще? На поддержку действий гражданского общества в области социального развития, образования для маргинализованных групп, инклюзивного роста с учетом охраны окружающей среды и поддержка действий гражданского общества в области прав человека и верховенства закона. То есть, ну вот опять же, те организации, которые работают в этом направлении, конечно, должны внимательно отслеживать сайт Евросоюза, да, представительства в Казахстане, и смотреть, какие есть возможности. Ну вот, для примера, да, последний грантовый конкурс, который у них завершился, суммы достаточно большие, вот в апреле 2017 года 9 проектов презентовали они, общая сумма финансирования 3,7 миллионов евро, да, и вот здесь хочу просто привести вам несколько примеров, Проекты большие, это в среднем порядка 300 тысяч евро. Да, ну вот так вот в среднем я смотрю на, на, на весь список проектов. Значит, что они включали? Проект поддержки судебной реформы, да, то есть доступ уязвимых категорий населения и осужденных к правосудию. Да? Значит, проект реформирования системы юридической помощи для уязвимых групп в Казахстане. Проект по улучшению функционирования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. То есть у них, видите, большие проекты, связанные с реформой судебной системы и ее совершенствованием. Значит, мониторинг выполнения Казахстаном национальных и международных обязательств по соблюдению прав человека. Значит, далее. Проект поддержки гражданского общества в праве на свободу выражения мирных собраний и объединений. И э, следующий, например, проект, там Британский совет, тоже вовлечен в реализацию, э, вовлечение граждан в развитие умного города. То есть вот, вот эти направления э, Евросоюз тоже поддерживает, да, то есть умные города – значит, эффективный транспорт и так далее, и так далее. Значит, и а, проект современного подхода к развитию местного самоуправления, это вот по Мангистауской области. А, Проект более активного участия заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане. То есть, видите, это, в общем-то, активное участие граждан в принятии решений, самоуправление. Это вот судебная система, как я уже говорила, и вот умные города, если так вот упрощенно посмотреть, на что дали Финансирование в 2017 году, и, как я уже говорила, средняя сумма проекта плюс-минус это 300 тысяч евро. Поэтому вот что касается а, доноров, да, а, на будущее, может быть, а, та информация, которая полезна, а, может быть, вам, да, это вот, значит, а, все, что касается глобальных реформ и взаимодействия с госорганами, это все-таки вот и глобальный фонд, и про ООН, Всемирный банк и так далее. Так, Секундочку. Это я вышла, кажется. Нет, не вышла. Отлично. Значит, э, надо смотреть все-таки, что делает ЮСАИД и Евросоюз, особенно вот Евросоюз, потому что он все-таки э, работает э, напрямую с неправительственными организациями. И, э, и посольство, да, вот то, что в принципе я вам говорила, в частности посольство США и посольство Великобритании. Вот, что у нас в чате? <coughs> Алла Рашидовна пишет, наша организация с 1 числа ноября текущего года начала реализацию проекта ЮСАИД. Ну, вот отлично, интересно, Два, второй проект уже по мигрантам, да? Ну, вот отлично, да, да, то есть это, в принципе, подпадает под те направления, которые ЮСАИД поддерживает. И а, что можно сказать, вот, то есть вот, по выводам, да, в целом, по международным донорам, поскольку, вот возвращаясь к нашему исследованию, да, задача наша была все-таки посмотреть на то, какая информация доступна, именно какая аналитика есть по, не только по направлениям финансирования, но и посмотреть вообще на общие объемы, да, и на эффективность этой помощи. И это касалось именно неправительственных организаций. Да? И как я говорила, что, к сожалению, вот в открытых источниках, то есть, может быть, следующим нашим этапом, да, другим, может быть, проектом будет работа уже напрямую с донорами, напрямую с бенефициарами, получение от них информации. Потому что, конечно, вы знаете, да, те, кто работал по проектам международных доноров, они серьезную оценку проводят и проектов получателей, то есть нас, НПО, и, естественно, я думаю, проводят серьезную оценку своих проектов и программ. А международный опыт говорит, что, конечно, кто-то это делает сам, кто-то нанимает международных консультантов, но, конечно, эта оценка проводится. Другое дело, что результаты этой оценки, они в открытом доступе отсутствуют. И мы пока не можем посмотреть, насколько эффективна была международная помощь в отношении НПО да, вот в Казахстане. То есть получается на настоящий момент так, что государственная информация о государственном финансировании, именно НПО, да, она сейчас более доступна, более структурирована. Все, что касается международной помощи, как я уже говорила, она агрегированная, она общая, есть в целом по направлениям, в целом по стране, в целом по агентствам, но вот какую-то разбивку посмотреть конкретно по НПО, по эффективности, пока не представляется возможным. Ну и поэтому мы даем рекомендации международным организациям, что они, конечно, тоже должны быть более прозрачными, более открытыми в части анализа помощи стране, Интересно было бы посмотреть нам как НПО не только, я думаю, да, какая информация, в смысле, какая помощь идет именно самим неправительственным организациям, но и какая помощь, например, идет нашим правительственным структурам, да, насколько эффективна эта помощь, какие реформы произошли благодаря ей. То есть, конечно, общая информация опять-таки есть, но вот более специфичная, с разбивкой по проектам, вот ее пока найти сложно. Мы рекомендуем местным офисам международных доноров публиковать отчеты о проведенных оценках, либо давать ссылку на аналитику, которая, возможно, есть на их глобальных сайтах. Ну и помните, я упоминала, что есть вот сейчас такой международный тренд, на большую прозрачность и доступность информации. Да? И, конечно, с учетом этого тренда международным организациям тоже следует рассмотреть вопрос упрощения поиска информации. Потому что сейчас информацию, конечно, найти можно, но, честно говоря, с большим трудом. Ты переходишь по разным ссылкам обязательный английский язык. да, То есть... А я думаю, что все-таки такая информация была бы полезна и неправительственным организациям, и нашим госорганам, да, вот с точки зрения анализа эффективности международной помощи. Ну вот, в принципе, у меня все. Пожалуйста, коллеги, есть ли у вас вопросы по презентации? Как я уже говорила, этот отчет, Светлана, будет опубликован, да? Там вы сможете найти и вот более подробную информацию по странам, по агентствам, которые оказали помощь Казахстану. Там вы сможете найти обзор законодательства, которое относится к международной помощи. Там вы сможете найти направление и суммы поддержки по всем международным агентствам. Там это В отчете. Да, я передам слово Светлане, вот, которая расскажет, как это все и когда будет опубликовано. Но еще раз скажу, что если в 6 часов вот вы останетесь на презентацию костиков Тунца, то он вам расскажет по объемам помощи, по направлениям и по суммам, со стороны некоммерческих международных организаций и со стороны компаний, бизнес-компаний, которые оказывают помощь НПО. Если ко мне вопросов нет, я передам слово Светлане. Спасибо вам большое за участие. Надеюсь, было полезно. Отключаю. Вечер, спасибо за ваше присутствие, за то, что вы слушали презентацию. Я... Да, были вопросы о том, где и когда все это можно будет увидеть. Как Татьяна сказала, что в нашем отчете. Так как мы его презентовали только 8 ноября в Алмате, сейчас у нас идет просто последняя финализация версии, редактура, конъекции. И мы а, буквально к концу этой недели мы, этот, мы отчет полностью его сделаем вместе с инфографикой, со всеми данными. Напечатаем и будем рассылать государственные международные органы. Но также, естественно, мы будем его выкладывать в открытый доступ на свой сайт, а, в своей страничке на Фейсбуке. И также а, видео и презентации а, вот этих вебинаров, презентации мы также будем выкладывать на свой сайт. Мы там создали специальную страничку. Вот сейчас я ее вам скидываю. Единственное, прошу пока не заходить туда на эту страничку в поисках материалов, потому что мы их еще просто записи не успели... Так, отключилось видеоизображение. Скажите, пожалуйста, звук стал лучше? Так, Алла Рашидовна лучше. Хорошо, да. Ну, хорошо, я тогда повторюсь. Раз были проблемы со звуком, я скажу еще раз, что на сегодняшний момент мы заканчиваем наш отчет Просто буквально уже последнюю красоту наводим, проверяем на ошибки, финализируем его. К концу недели мы его опубликуем. Опубликуем как в печатном виде и будем рассылать государственным органам и международным организациям. Но также опубликуем его и на нашем сайте, и на нашей странице в Facebook. Ссылку на наш сайт. Именно на этой страничке мы будем размещать ссылки на запись вебинаров и на презентации этих вебинаров, презентации по итогам исследования. Пока, сразу предупрежу, на этой страничке еще нечего, пока нет ссылок на записи, потому что первый вебинар вчера прошел, запись вот только сконвертировалась, и сейчас она загружается именно на сам сайт. То есть это требует достаточно много времени, потому что, как вы знаете, видео это достаточно тяжелые файлы. Поэтому, я думаю, уже завтра с утра появятся презентации первого вебинара, возможно, второго и третьего. Как уже сказала Татьяна, в 18 часов будет презентация второй части по международному финансированию Константина Ковтунца. И я вас тоже туда приглашаю. Вы все ссылки, насколько я знаю, получили. У кого есть ссылочка, и кто придет, поставьте, пожалуйста, плюсики. Потому что если нет ссылочек, и если вы хотите прийти, то я вам, их, то я вам вышлю еще дополнительное приглашение. Да, Алла на 18.00. Мы сделали час перерыв, чтобы была у вас возможность перекусить, перевести дух от восприятия информации. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть какие-либо вопросы, замечания? Надея, спасибо. Буду рада вас видеть и слышать на нашем вебинаре. Если пока нет, надея это... Ну, Зана, я вам не смогу здесь скинуть эту ссылочку, потому что мы как бы вас приглашали авторски. Хорошо, я просто повторю приглашение буквально после того... Как мы закончим этот вебинар, я зайду в другое мероприятие и Жанна вышлю вам ссылку. Приглашу вам еще раз, вы получите отдельное письмо. Хорошо? Скажите, пожалуйста, у кого есть еще какие-то вопросы? Если есть, напишите в чате. Если нет, то поставьте минус, и мы на этом сможем закончить нашу сегодняшнюю вот эту презентацию. Да, Эман, связь действительно послабее 17-18 часов, потому что, как все провайдеры говорят, все заходят в интернет и так далее, но, к сожалению, и люди освобождаются, и есть возможность что-то послушать, где-то поприсутствовать тоже в вечернее время, поэтому мы его и ставим на вечер в нашей презентации, но будем, будем надеяться, что 18 часов со связью и со скоростью в интернете будет получше. Тогда я прощаюсь с вами. Огромное вам спасибо за ваше участие. И жду вас в 18 часов. Если кто-то хочет еще что-то написать, либо получить ссылку, либо там по какие-то вопросы по данной презентации, я сейчас в этом чате напишу свою почту, и вы после. И вы можете мне туда написать. Я вас зарегистрирую, либо вышлю презентации, либо еще что-то. Мою почту всем видно. Ура, даже она можно покушать, до 18 часов отдохнуть и переделать все-все дела. Спасибо всем большое. До свидания.